привет народ привет подписчикам привет гостям кто недавно только на этом канале сегодня обзорчик будет ездил в две транспортные компании одна посылка пришла от георгия георгий привет третий раз донат делает спасибо большое Одна посылка пришла к Георгии, но она пришла до Нового года, но я ее не успел получить. И вторая посылка пришла сегодня с Казани. Вот. Что за посылка? Сейчас я вам покажу. Вот. Но сразу я понимаю, что после того, как люди увидят, что за посылка, начнут списаться комментарии. Алик, ты совсем охренел, да? Делаешь трактора и не можешь. Кстати, гараж не протапливаю пара идет прохладненько сегодня у нас минус 13 и вот скажет ты делаешь трактора? и это а это взял и купил мог бы сам сделать сразу я скажу что я ну речь пройдет по заднюю навеску вот так что я делал на навеску и кто делал сам навеску он поймет в чем суть вопроса чтобы изготовить навеску, в основном берется то, что есть в гараже Но самая муть это изготовить вот эти шары или там пальцы э -э талоре поискать, там какие-то более-менее серьезные Там по закромам или ехать покупать Ну в общем, когда я смотрел шс вот эти а У нас ШС-ки 16 диаметра, что ли, внутренний. Стоит 550 рублей. Грубо говоря, 6 шеэсок, это уже 3 рубля. Плюс металл, плюс тал, талрепы, они не дешевые, потому что они не маленькие, а приличного размера они э -э Будет выходить даже дороже. Я посчитал, э сама муть изго изготовления этой навески, высчитывание вот этого всего. Ну, высчитывание не самая проблема, но тоже гемор. Вот, и... Правильное высчитывание, закупку вот этих всех деталей. Если что-то из своего мудрить, то потом пальцы не нравятся. Если на рулевых наконечниках делаешь, что они не нравятся, то еще что-нибудь. Ну, муть. Я две навески делал, и мне, честно, не понравилось это. И третий раз эта навеска была заказана в торговом доме «Уралец». Я разные сайты посмотрел и именно для моего трактора, потому что сзади будет у меня навешиваться на моем тракторе там минимум это, это чеснок сажалка там будет у меня ну может отвал будет сзади еще висеть так что я решил не, больше не заморачиваться этой навеской мне проще даже и дешевле мне купить готовую навеску уже со всеми размерами с правильными как говорится так что, вот. так что мужики не ругайтесь я мог изготовить я изготавливал но шкурка выделки не стоит, проще реально купить, это намного проще, удобнее и не потратить столько времени, нервов и денег, как говорится, да, больше уйдет. Так что давайте я вам покажу. Вот сама навесочка, сама навеска меня полностью устраивает, металл видно, если сравнивать с пальцем, да, какой здесь если замерить штануль циркуля, то металл здесь у нас, да я не знаю, видно, не видно, 14 миллиметров, плохо видно, короче, 14 миллиметров рычаг. В комплекте идет центральная тяга регулировочная, которая вот так здесь будет. Два маленьких талрепчика вот с такими шайбами и вот эти таларепчики у нас естественно здесь же установлены все шеески все есть здесь шеески есть все как полагается длина а длина рычага получается у нас 60 64 сантиметра. Ну, толлепочки, если кому интересно, 50 сантиметров. Коротыши, если вот так они пришли с магазина, по всей длине тридцатник вот. Это когда комплект рычагов заказываешь, идет вот два больших талрепа, два маленьких, центральный и два рычага. Вот это идет комплект. Но я сразу взял и пальцы под них Идет 6 пальцев Два больших, два средних, два маленьких Два карабинчика И фиксирующие пальцы Вот, сюда. вот так, фиксирующие пальцы Ну и, естественно, шплинты под них Под эти пальцы Вот это идет отдельно Это отдельно Если кому интересно Вот этот комплект Стоит 5.360 И пальцы 680 Короче, вот этот весь комплект Если брать, то это 6 рублей Образно говоря да? 6 рублей Опять повторюсь Если идем отдельно, берем шеески вот, ну, Лично у меня они стоят 550 рублей Я не знаю откуда такие цены нахрен. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть 6 шеесок это уже три рубаса. Такие-то сколько стоит, посчитайте. Центральный винт отдельно, он рубля два стоит, я смотрел. Отдельно он стоит рубля 2, если не ошибаюсь. И вот эти тоже, они сколько там, да, по рублю там, или что там, сколько. Ну, в общем, если по отдельности я смотрел, если что-то закупить, начать изготавливать, металл, и все отдельно, это все равно выходит дороже. Ну, смысл тратить время, нервы и и лишние деньги, когда проще купить готовый комплект. Здесь мы пускаем швеллер с двумя пальцами, и там мы изготавливаем к примеру двадцатый швеллер, да, тоже с пальцами. Все, нам только вот этот швеллер с треугольником изготовить и тот швеллер изготовить. Работа остается минималку сделать. Самое главное, что есть вот этот весь комплект э, рычагов и вот этих пальцев. Я выбор сделал сторону заводской навески. Чем учиться выдумывать, выкраивать, искать, бегать, тратить, по всему городу лазить, искать, где подешевле шиески найти или еще что-нибудь без шиесок, если просто делать. Ну, как-то не очень надо, чтобы навеска играла, шиески желательно делать. Можно проще. Кто-то вообще делает жесткую навеску. Но правильная навеска, она должна играть что влево, вправо, что здесь она должна играть. Так что я свою сторону сделал это. Спрашивается, для чего я сделал этот обзор? Я знаю, что я все равно эту навеску покажу. И народ начнет спрашивать, где ты брал? И вот из-за этого чисто отдельное видео делаю. Показал, что я взял навеску и где я ее брал. И отдельно Георгию спасибо за вот такой подарок. Он прислал вот такие обдирочные круги. Говорит, очень хорошие. Попробуй, говорит. Вот такие круги фирма 3М Кибертрон будет очень хорошие, очень долговечные. будем пробовать, испытывать Георгий, спасибо большое за твои постоянные подарки вот. так что будем пробовать он говорит, попробуй, очень хорошая вещь потому что видите, как здесь она идет многослойка очень надолго должно хватать если для примера, если взять который я покупаю по по 80 рублей по толщине, да, будем сравнивать. Я думаю, разница очевидная, правильно? Вот эти по 80 рублей, и вот этот. Так что эти должны надолго хватать, проверим. Вот. Георгий говорит, попробуй, не пожалеешь. Вот это Лукас идет. И вот это Тремовская. Фирма хорошая. Проверим, потом могу сказать, будем рекомендовать, не будем рекомендовать. Так что еще раз, Георгий, спасибо. И вот вот эта навесочка. Так что вот я объяснил. Я знаю, сейчас все равно в комментарии будут писать. Нахрена ты купил? Ты мог сделать сам. Я повторюсь, что я мог изготовить. Но я, когда делал первые две навески, я также думал, из чего сделать. Брал Жигулевские рулевые тяги, с них делал. Гемор, честный гемор муторно, геморно это когда есть свой интерес, да, ты пойдешь все это купишь начнешь делать, но я знаю стоимость шеесок, я знаю стоимость металла, я стоимость талрепов. -тал и смысла шкурки выделки не стоит, проще купить готовый комплект, не надо высчитывать длину рычагов какая у тебя нужна вылет тяги центральный, сколько у тебя вылет талрепов нужен, все это есть так что намного проще и удобнее. Да, магазин сделал мне, кстати, скидочку. Они также знакомы с моим каналом. И сделали скидочку. Так что, если мало ли кто будет обращаться, на всякий случай я ссылку оставлю в описании. Контакты магазина. Если кто-то будет звонить, говорите, что от Алика с канала Мини Трактор 56. И вам тоже сделают скидочку. Вот. Так что... Спасибо ему торговому центру Уралец. Поддерживает самодельщиков. Скидочкам, но все равно приятно. Так, ну, в принципе, все. Вот такие две посылки. Я сегодня поехал, забрал. Подарок от Георгия. И покупочку с магазина. Вот, заднюю навесочку. Все, мужики, всем спасибо. Всем пока.